Amen. Mm -hmm. Так, а вот это помещение уже не входит. Дверь ЖКХ. Здесь у них написано, что щитовая. А, поэтому вопрос такой, что ну, даст ли у нас управляющая компания поменять данную дверь. А если не даст она ее поменять, то скорее всего, вот эти вывески она попросит сохранить. А сама щитовая. Доступ должен быть. Ключи будут у управляющей компании.